Скажите, пожалуйста, помните ли вы тот момент, когда э, окончательно увернились в мысли стать поэтом? Это было в детстве? Да, да, это было в детстве, и была очень странная мистическая история. Э, между прочим, уже потом, задним числом, она мне напомнила, когда я читала роман э, Защита Лужина, когда там главный герой видит, как играют шахматы, и он понимает, что это его судьба, что это он должен играть шахматы. У меня была примерно такая же история. Потому что я была в пионерском лагере, мне было 8 лет. И у меня была там загадочная подружка Лена Новикова, как сейчас я помню. И мы с ней по ночам болтали, там, знаете, как все, там не знаю, 12 кроватей стояло в одной комнате. И, конечно, для нас самое интересное было выбираться по ночам из этой спальни и, значит, друг другу рассказывать всякие секреты. И вот она мне говорит, я тебе хочу рассказать свой секрет. И мы с ней как-то тайком, когда как все уснули, мы выбрались, вот. я очень хорошо помню, этот лагерь был в Ловнуково, тогда там были такие леса, овраги какие-то, и мы, значит, под этими деревьями, тени пробегали. И она мне сказала: "Я перешу здесь". И вот тут вот это действительно, это было какое-то удивительное совершенно впечатление. Потому что я прям как будто какая-то вспышка, как будто меня дернуло током. И я почувствовала вот какую-то невероятную боль, потому что я поняла, что это какая-то роковая ошибка, что это я должна писать стихи, а не она. И что вообще сейчас моя вся жизнь пойдет под откос. И все она пойдет неправильно, потому что это, это я должна писать, а я не пишу их стихи. Вот такой выбор в покорении Павла по И это, да? было, это было совершенно потрясающе. Действительно, было какое-то, как, как будто действительно какой-то был электрический разряд. Но я после этого тоже стихи, не то что сразу стала писать, а я стала писать историческую прозу из жизни английской аристократии XVII века. Это была у меня в центре такая большая семья английская. И для меня самое большое удовольствие доставляло давать имена. Вот, детям в этой семье, они примерно были моего возраста. И поэтому братья и сестры там отличались по возрасту на месяц, примерно друг от друг на месяц, на два. И вот, значит, я давала имена, описывала их внешность, описывала их черты характера. И на этом мне становилось неинтересно. Я начинала писать другой роман. Вот так. А стихи дома звучали часто у вас? Да, у нас, нас да, звучали часто, но это уже как-то я воспринимала уже гораздо позже. Вот. Потому что папа дружил со многими поэтами, а тогда же это было так принято, даже невозможно было представить себе по-другому, чтобы пришли какие-то поэты в гости, чтобы они ничего не читали. Это было, так сказать, нормально. Это сейчас. Это сейчас, если кто-то придет в гости, начнет свои стихи читать, там остальные подумают, что это он меня грузит. Да, ну, что это такое? А поэтическая речь сразу выделялась из общего вот этого фона э, такого светского разговора? конечно, конечно. Это конечно. было вот отличие, да, когда вам было 4-5 Вы отличали, что звучат именно стихи. Ну вот. Э... Так я на этом не фиксировала внимание, вот именно до да, вот этих вот лет восьми, да. Mm -hmm. вот. А потом уже, конечно, мне было очень интересно. Прислушивались, да, что вот именно вот yeah. сейчас он читает, но читали не с завываниями? Нет, ну меня они, они читали именно с завываниями, и не тогда, когда ну, я там меня укладывали спать вот, в какой-то момент. Но я очень часто среди ночи просыпалась именно от того, что я слышала вот эти вот. Завывания. Вот, забывающие звуки, и, значит, я вышла, мы с братом были в одной комнате спали, мам, мама с папой жили другой, там туда к нам гости приходили, и я так приоткрыла дверь, и это читал Глин Горбовский, я помню, а он так очень, это, с фиолетурами, с переливами, такой у него был какой-то чуб такой есенинский. Я, кстати, после этого с ним никогда и не виделась в жизни, вот так получилось, что больше я никогда его не встречала. Я недавно прочел не подборку, и она мне очень понравилась просто по ритминному звучанию. Почему? Вот меня сразу как-то поразила школа. Вот школа именно знаете, это сложная такая вот цветущая, действительно, морфология. Я подумал, почему же раньше вот, не было вот этой встречи, но ну, это так, да. так, так, между строк. Да. А вот по поводу литературы, наверное, читаете вы лет с трех-четырех? Да? Ну, нет, все-таки позже. Ну, шесть. Все-таки позже. Потому что я помню, вот это было очень странно, что я, например, бабушке... Еще вот как бы это я не писала, но что-то такое вот, я ей такое вот ритмизованное, что-то я ей диктовала, она записывала. И я еще не умела ни читать, ни писать, значит, мне было лет, может быть, 4-5-5-5. Да. А она начала, может быть, 6. Вот uh -huh. можно читать. И вам попадались все-таки духовные произведения вот, не в эту пору, а вообще, вот пока до 10 лет, скажем, на глаза попадалось что-нибудь? Нет, мне что попадалось? Картины только. А в духовные литературные произведения вообще не попадались. А в 9 лет меня папа повез в Ленинград, вернее, он поехал в командировку, меня взял с собой и привел меня в Исаакиевский собор и в русский музей. И там мне рассказывал, он, кстати, потрясающе, замечательный знал ветхозаветные, ну, я не говорю много заметные, но ветхозаветные сюжеты. И он мне совершенно это вот прекрасно рассказывал, что происходит там, запечатлено на той или иной картине. Меня это так потрясло, и вот первое, когда мы пришли в Исаакиевский собор, там такая э, такой над вход, над одним из входов, избиение младенцев. Вот это первый сюжет, который вообще я узнала. И я так была потрясена, на самом деле это вот был самый настоящий вот такой вот, вот такое религиозное открытие, я не знаю, даже такая маленькая Теофания со мной тоже произошла. И я так вот, я так и было все. Вот, вот Христос, э, э, Сын Божий, Бог, э, вот его распяли. Да, вот это я, я сразу, вот я думаю, что я стала христианкой именно с этого момента. А читать я ничего не читала, до каких пор? Ну, Очень странно. Лет, наверное, до 12-13. Мой брат снимался в фильме «Бриллиантовая рука». Он, значит, играл этого мальчика, который вмазывает Миронову мороженым. И мама с ним была на съемках в Адлере. А папа, значит, решил, что мы поселимся... Там было, не было это, маленькое было, был номер у гостиницы. Мы поселились рядом в Доме творчества в, Адли, в Гаграх. Угу. И мы жили с папой, ну и когда там, они там время от времени, когда не было не был при, они к нам приезжали. И там великолепная библиотека в Доме творчества в Гагарах. Там был 90-томник Толстого. 90-том. 90-томное сочинение Толстого. И я там выкопала. Откопала там его вот переложение Евангелий. Я стала читать эти переложения, поэтому я с Евангелием вот, но ну, если после папы, я познакомилась по переложениям Толстого. Но что самое потрясающее, что я как-то восприняла это, то есть я не заметила, я все равно прочитала так как надо. То есть я как бы подлинное Евангелие с чудесами. Ухитрилась прочитать вот э, в его вот этом в его переложении. Это оказало, наверное, это ведь самое первое знакомство да, с, вообще с библейским сюжетом. Нет, ну а... вот это мне папа все рассказывал, mm -hmm. какие-то вот эти притчи, mm -hmm. То есть евангельские, да, я со знала. Mm -hmm. А это, ну так просто, это как бы было напоминание того, что мне рассказывал отец. Вот так, mm -hmm. вот. А, Алиса Александровна, а что вы действительно думаете о, о современной русской славянстве? Насколько она вот через 30 лет после вот, тысячелетия крещения Руси, когда стало многое можно, э, поспешствует все-таки вот, прежней традиции своей дореволюционной? Э, до революции задолго в Серебряном веке стали отходить вообще, в принципе, не только от православия от христианства. Посмотрите, каков модерн какие эти странные лица вот этих фактов изображены на этих фасадах, да это вообще эстетика антихристианская, языческая, но э, оставим 1870-е, е годы, но это вообще, этот дух, он сейчас реконструируется, может быть, он изобретается заново, может быть, воображается, знаете, как в экзальтации большой можно воображать, что ты продолжаешь нечто, что прервалось, ну, пусть не естественно, насильственным путем, но все-таки прервалось. Вот какова, каков конструктив вот этого эм, приникания к корням вот, в современном Вы знаете, я бы вот сказала так, конечно, картина очень пестрая. Вот. Но э, мне хочется такой вот э, высказать мысль, что э, вообще вот эти вот русские э, школы, да, литературные, которые касаются и прозы, так скажем, реалистической прозы или поэзии, да, э, что они нас, вот это сама их основа, сама основа их, э, в ней есть уже какой-то, ну не знаю, но... Э, какой-то религиозный элемент. Вот. Поэтому даже если, я думаю, что если в рамках, в русле вот этой школы русской писать, да, в школе русской классики, то так или иначе, почему произведение будет религиозное. Во всяком случае, мы можем найти там для себя пищу для именно такого религиозного размышления. А что я имею в виду? Ведь художественное произведения, может быть, Лишено всяких упоминаний о храме, церкви, да, священниках и, и молитве. Но по духу оно может быть православным. Значит, почему это так происходит? Ну, во-первых, это отношение к человеку. Человек это не, э, э, не функция. Договора. Это не функция сюжета. А сюжет рождается из характера человека. Сюжет. Это раскрытие вот этого человека, создание вот нового характера. Вот, собственно, предметом литературы является человек. Это, это вот и есть такое христианское, что ли, понимание литературы. Второе – это отношение к греху, потому что грех не смакуется, не автор не наслаждается грехом, а вот получается так, что всякий, кто грешит, кто предан этом пороку он сам несет в себе наказание. Как, знаете, какое-то, по-моему, это. По-моему, была Женя Августин говорила, что всякая неупорядоченная душа несет, сама в себе несет наказание. И вот даже если мы прочитаем такую вот, ну скажем, ну такую совершенно вот даже модернистскую вещь, там, скажем, мелкий бес, mm -hmm. да, mm -hmm. мы видим там страшное разрушение человека когда в нем отсутствует Бог, и когда он предается своим мелким страстям и ненависти, и в конце концов это губит и окружающих, и отравляет совершенно его самого. Вот. Потому что это грех, это есть та отрава, и тот яд, который сначала человека умышляет его чувства, кто да, в конце концов приводит его или к преступлению, или к безумию, как-то, ну, в случае с этим. Маниакальные и, что... и эта фигура этого Передонова, вы знаете, я думала, что это герой, который в русской истории стоит вот наравне там, не знаю, там, с Чичком, с Евгением Онегином, вот, вот с этими героями, как мы называли их. Типичные представители, состорогином, со, безусловно. Это тоже, это очень важный герой в русской литературе, но такой вот он негативный, безусловно. Но мы видим этот ужас, этого отравления. Вот, и то же самое, например, э, ну, Анна Каренина, мне отвечение о а да, мы видим, как вот эти страсти, как они нарушают ее саму. Ведь ее никто не убивает, да, ничего с ним. Она сама. Да, она сама является причиной своей страшной, мучительной смерти, которую вообще никому не принадлежит. Я с годами стал по-другому смотреть да. на Каренина вообще. Да, да. Вы знаете, раньше я вот в исполнении Гриценко, да. особенно в фильме, да, это прикольно… – Да, там он страниц, да, да, да. Я Сам раньше страниц. относился к нему с каким-то вот таким, да, да. Да. С жалостью, с какой-то презрительностью и все такое. Потом я вслушался в этот диалог, который да. очень старается подать, как диалог человека напыщенного, слабого и так да. далее. Но я слушался в эти слова. Да. И каково же было мое потрясение, когда вот за этим, даже за старанием Толстого показать начетчика, э, какого-то, значит, вот абсолютно светского, пустого человека, я различил не просто боль, угу. а любовь. И любовь, Он и говорит, любовь, да, да. ты можешь делать со мной все что угодно, uh -huh. я останусь твоим мужем, мы венчаны. Uh -huh. Вот эти слова, если вырвать uh -huh. uh -huh. их полностью uh -huh. из этих абзацев, uh -huh. каково же страшное впечатление uh -huh. от этого самообмана, в который впадает uh -huh. читатель, uh -huh. который в первых сценах Анны Карениной ждет ждет греха да. ну и третье конечно это безусловно тот катарсис который собственно присутствует в художественном произведении зачем то есть мы а там может быть описана какая-то страшная страшная совершенно безысходность, да? но все равно есть вот этот вот какой-то провод который ведет к небесам и даже вот в этой даже я возьму почему-то я вдруг вот привязалась к этому мелкому бесу, да, слагу, потому что это все-таки очень наглядно, вот, там. И даже вот последняя сцена, когда Передонов идет уже в гости к этому, которого он потом при, перережет горло, которому напомнил козла, я даже сейчас не помню, э, вернее, барана ему напомнил да, своих да. заветушек. Вот туда идет, и он, и в него все вызывает ненависть. Ну что вызывает ненависть? Он увидел, что значит закат, и он говорит, сколько солнца нал... сколько золота-то налепили. и ты, сколько золота-то налепили. Ему он, он недоволен, а мы видим, какой прекрасный мир. Да? То есть вообще все в золоте, все завито этим солнцем, да. И вот этот страшный человек, который вот э, так сам себя уничтожает и уничтожает окружающих. А помните ли рождение Алексея Николаевича Варламова, вы дружите давно, да. когда его только что напечатали, покойный Буханцов, который говорил да. современную литературу, говорил, ну, конечно, произведение очень мрачное, вот описывается не в традиционных тонах, да, вот, что родился ребенок, радуйтесь и так далее, но вы почитайте. И вот мы обратились, как всегда, мы читали переводику, обратились к страницам. Но это ведь еще и очень христианское произведение. А год шел 96 или 97 от силы. Вот это первое было мое, пожалуй, знакомство с Алексеем Николаевичем, как писателем. И вы знаете, я с удивлением и радостью, наверное, говорил на семинаре о рождении, ведь фонда безотратный. Потом, вы знаете, ну или, скажем, такое вот, как бы это о пороке, о грехе Венеке Ерофеева, Москва-Петушки. Но это совершенно удивительная, на самом деле, вот глубоко христианская вещь, как эта несчастная душа, да, пораженная вот этой страстью, она же мечтает вырваться из этого. И вот он стремится к этому младенцу чистому, который вообще олицетворяет для него какую-то другую э, богозданную жизнь, да, к этому младенцу он едет, он не может болеть. доехать. Вот, все обращается к этим ангелам небесным. Оказывается, что никакие ники не ангелы, а демоны, конечно, его водят. водят. Вот. и, конечно, это такая вещь. Она с одной стороны, конечно, такая, ну как это вот молодежь быть прикольная, да, мне вот этот первый, может быть, свой только считывают, ехи-хаха, Но это глубоко трагическая вещь и, безусловно, очень узкая, очень узкая. Да. Примеров не счесть, конечно. Вот, кстати говоря, о молодежи. Вот они сейчас, вы видите, как они даже на семинарах порой листают, листают, листают, как разят у них большой палец руки, который листает их экраны mm -hmm. вот, этих вот электронных mm -hmm. устройств. Вы это видите? Да. А некоторые смотрят в ноутбуке, да, да, вы, да, вы, да. вы не видите экраны, может да. быть там вообще тетрис какой-нибудь, но ну, да. я не стану говорить о да. Текст приходит к ним через ä, посредство электронных импульсов да. сейчас, не да. через бумагу. Видите ли вы в этом какую-то ну, особенность каждый видит. Вот это, этот процесс совершенно особенно специфический. И вот на этом переломят от, при переходе от такого популярного, всеобладающего книгопечатления, бумажного, к тексту, который появляется индивидуально по запросу. Mm -hmm. в маленьких устройствах. Вот на этом переломе видите ли вы какую-то, может быть, опасность или какое-то особенное очарование? Нет, Испания... я вижу опасность. Вижу, Видишь, вижу да? Сергей, вижу и опасность? Знаете, вообще вот христианский человек, человек центрованный, да, он центрован на, на Боге, да? Вот. А все остальное это все дальше, дальше расходятся там всякие его вот, периферийные такие слои восприятия. восприятия. Нынешний человек, да, и это даже выражено в русском языке, например, в таких словах, как поцелуй, цел. Mm -hmm. Поцелуй, mm -hmm. это как бы воссоединение с целым. Да? Потрясающе. Да. – А современный человек, я вижу, как он дробится внутренний. Вот это фрагментарность его восприятия. Это неприятие, это э, отталкивание от нарратива они называют. Но это такой нарратив, это оказывается у них теперь это отрицательное, отрицательное да. Но они просто не способны это воспринять. Почему не могут воспринимать нарратив? Потому что это какое-то сплошное, это создание какой-то сплошной ткани. Да? Вот. А это фрагментарное восприятие. И э, вот я вижу, вижу такие большие. Различия в восприятии, даже когда самой мне приходится иногда, я не люблю ужасно, и, и стараюсь этого избегать, но иногда никуда не деться, когда мне приходится читать в компьютере uh -huh. и, и стихи, да, или, даже, или даже большие тексты, вот. и я вижу, как это восприятие меняется. Во-первых, я по-другому вижу текст, я вижу его фрагментарно, да? Я, э, это такая же разница, как писать на компьютере или писать рукой. Потому что вот когда я вообще пишу рукой, то что я знаю, что моя рука что-то знает, помимо того, что знает мой мозг, она как-то связана у меня с, с какими-то бессознательными, с какими-то навыками. Если я не знаю, как пишется слово, так думаю, как оно пишется. Значит, мне его нужно написать, я его напишу. Рукой, руками. Видя, что это неправильно, заметьте. Конечно, конечно, рука это знает, она там будет этому противиться. Так точно и вот это восприятие. Оно тоже такое фрагментарное. Причем и очень разорванное. Вот они могут связать одно с другим. Нет единой картины. Нет да. единой картины. Да, нет единой мира. Картины. А есть вот такое вот разорванное сознание. И даже какое-то культивирование вот такого шизофренического видения, что как бы ты видишь сразу с разных точек зрения. С да, разных точек зрения. То есть на, оптика, э, ну это как, знаете, по-моему, это как у кого было это, у кая, по-моему, было разбито э, вот это э, его какое-то стекло, через которое он на все смотрел. Осколочное. Вот, э, вот, вот, вот, это вот такая вот. Такое вот э, Перемена, что ли, даже она почти физиологическая, потому что это, из этого, это нужно лечить такое, ну, лечить, я имею в виду, какими-то культурными, может быть, способами, вот, и это, конечно, мне очень очень досадно, вот, невозможно писать связанный большой текст. Ну, максимум то, что вот для Фейсбука годится там mm -hmm. на страничку 2-3. И также восприятие. И, и такое и... же восприятие кусками. То есть обращают внимание на какие-то частности, не видят целого. Mm -hmm. Вот даже мы обсуждаем, у меня пишут, начиная с третьего курса, начинают писать и прозу тоже тут, вот вот, вот, видимо, харизма преподавателя, mm -hmm. вот не видят, цепляются к каким-то каким вещам совершенно несущественным вот, периферийным, а, а саму идею, или ее вообще, или она вообще художественная идея, или они ее просто не видят.